Расхожая фраза. Людей нужно принимать такими, какие они есть. Что это значит? Как это работает? И самое главное. Ну, принял я человека таким, какой он есть. Дальше-то что? Красивая фраза. В теории. На практике выходит не всегда эффективно. Разберемся с этим вопросом. Да, каждый человек такой, какой он есть. Со своими точками роста. Со своим набором страхов. Промахов со своими субличностями. Люди не меняются под влиянием извне. Только сам человек может что-то подкрутить внутри себя своим выбором и своими действиями. Вот возникает в вашей реальности человек, с которым вы создаете отношения. И какие-то его действия, ну, чужие мировоззрения, нас на самом деле не сильно цепляют. Нас цепляют действия. И вот какие-то его действия не стыкуются с вашими конструктами восприятия, с вашими ценностными ориентирами. И вы говорите себе, да, я принимаю его таким, какой он есть. Если мы на этом поставим точку, тогда развитие отношений пойдет по сценарию «изображаем жертву». Вы терпите эту нестыковку. Внутри накапливается напряжение, негодование, недовольство происходящим. Это разрушает вашу личность. И либо в один момент вы взрываетесь и обрушиваете все это напряжение на окружающих, либо напряжение разрушает вас психосоматическими расстройствами. Но как же так? Ведь вы всего лишь следовали простому святому правилу ⁇ принимать людей такими, какие они есть. По такому сценарию строятся отношения терпилы. Одни терпят в надежде на то, что когда-нибудь будет по-другому. А другой даже не догадывается о дискомфорте своего партнера. Самый лайтовый вариант в этих отношениях – это не развитие их совсем. Принял такого человека, какой есть, с этими нестыковками. И закончил с ним отношения. Оба процесса с так себе результатом. Что-то в этой фразе недоделано. А вот что. Да, мы принимаем людей такими, какие они есть, но мы не ставим на этом точку, а задаем себе вопрос, а что я буду делать с этим дальше? На этом этапе вспоминаем, что отношения – это взаимодействие с целью удовлетворения собственных потребностей и личностного роста. Удовлетворяют ли отношения с этим человеком Какие-то ваши потребности? Дают ли они вам личный рост и развитие? Если ответ «нет», заканчивайте эти отношения и не тратьте на них свои ресурсы. Для чего изображать жертву и играть роль терпилы? Если ответ «да», что-то они удовлетворяют. Значит, задайтесь следующим вопросом. Какие конкретные действия этого человека не стыкуются? Ну, например… Очень частый случай конфликта возникает вот по этой причине. Человек много обещает и не выполняет своих обещаний. Что вы можете с этим сделать? Вот оно, конструктивное продолжение этого принятия. Вы можете рассказать ему об этом неэффективном действии и спросить его, послушай, как тебе с этим живется? Тебя устраивает такая модель поведения? Продвигает ли она тебя лично? И если он говорит, что все его устраивает, ну значит он просто недорос до того, чтобы улучшить свое поведение и свои результаты. Он недорос. Вы не сможете ему в этом помочь. Согласитесь с этим фактом и дальше не рассчитывайте на действия с его стороны. Не создавайте неоправданных ожиданий, а тем более их последствий. Ибо слишком дорого эти ожидания обходятся вам. Если же человек говорит, что ему самому с этим плохо, значит, он готов расти, но он просто не знает как. И вы можете быть ему поддержкой какое-то время. Объясните, что не работает, как он проявляется для вас, а значит и для окружающих. Как это разрушает его жизнь, мешает его результатам. Может, он даже и не подозревает о последствиях своего промаха. Затем спросите, что ты можешь сделать со своим поведением? В чем я могу тебя поддержать? И запомните, делать человек будет сам. А вы лишь поддержка. И то на время. Если он не будет сделать, делать, значит, грош цена его осознанию, Поскольку осознание бездействия равно нулю. Что он может с этим сделать? Как минимум включить осознанность. Не давать обещаний, которые не в состоянии выполнить. Раз пообещал, уважать прежде всего себя и свои принципы. Действовать в направлении обещанного результата. В конце концов, обратиться к толковому психотерапевту и устранить причину такого поведения. И действовать, имея новые навыки. Как вы можете его поддержать? Предупреждать о надвигающемся очередном нарушении собственных принципов. Подбадривать верой в то, что он справится. Исходя из ситуации, не давать сваливаться в привычную модель поведения. И это есть ваша точка роста. Быть достойным вкладом в жизнь другого человека. И напомню, эта поддержка временная. Сам человек должен научиться создавать себя в рост, а не болтать языком бесконтрольно. И если раз, два, три он не сделал, ну, значит, пока он не дорос. Возвращайтесь в отправную точку. Принимайте это как факт и не создавайте неоправданных ожиданий. Не взаимодействуйте в этом направлении с этим человеком. Может, в чем-то другом он и способный. Но в этом он не тянет. Да, и сделаем маленькую оговорочку. Такое принятие и такие взаимодействия относятся к зрелым людям. И с детьми мы взаимодействуем по-другому. Поскольку ребенок очень многого не понимает, не умеет. У него нет модели поведения, у него нет стратегии совладания. И наша взрослая задача – ребенка всему этому научить. Надеюсь, было не слишком заумно. И это видео поможет вам разобраться в себе и распутать деструктивность в каких-то ваших отношениях. Если возникли вопросы, не стесняйтесь, пишите комментарии или в личку. Разберемся вместе. Нужна конкретная помощь? Тоже пишите в личку или сразу в WhatsApp. Удачных дней, вдохновляющих отношений. До встречи. А на сегодня пока. Пока.